Добрый день, дорогие друзья! Это на заработок через интернет, не требующий собственных вложений. Итак, переходим на наш проект под названием Трафик Мансон. Проект, сразу скажу, англоязычный. В данный момент в этом проекте а, существует две стороны. Одна сторона – это рекламодатели, то есть это люди те, которые хотят а, раскрутить какой-то свой а, проект и за это платят деньги проекту Traffic Мансон. И дают непосредственно на этой площадке рекламу. То есть Traffic Manson это обычная а, площадка, а, в русском народе ее называют еще «буксы». Да? А, здесь а, выступает в роли рекомендателей, а также работодателей, можно сказать, для тех пользователей, которые пришли сюда зарабатывать. Ну а другая сторона, пользователи здесь зарабатывают деньги. Почему именно а, проект англоязычный, а не русский? У нас в России и в странах СНГ есть подобные проекты, но дело в том, что а, цены совсем другие. Если сейчас даже мы посмотрим, а, то курс доллара на данный момент составляет 67% рублей да, и нам очень выгодно зарабатывать на проектах где то есть валюта является доллары причем цены за просмотр сайта всего лишь одного сайта там 50 секундного до да, составляет 1-2 цента то есть это 65 приблизительно или рубль 20 где-то до да, копеек не обращайте внимания на такие маленькие, значит, расценки. Я сейчас буду объяснять этот проект, как можно здесь зарабатывать а, даже 100 долларов в день спокойно можно зарабатывать здесь, собственно, без вложений. Итак, для начала мы зарегистрируемся на проекте и, перейдя по ссылочке, вы попадаете на вот эту страницу, где нужно нажать вкладочку «Регистрация» регистрация на самом деле очень простая ничего сложного нету здесь вы заполняете персональную информацию вводится все не на русском языке вводится все на английском да я ввожу на английском слово павел дальше вводите свою фамилию и вводите свой номер телефона через плюс дальше контактная информация ваш email адрес вводите ваш действующий email адрес на который придет письмо и повторяете ваш email адрес дальше идет аккаунт information здесь вводите ваш логин то есть никнейм ну, допустим, с помощью него вы будете заходить на этот сайт. Дальше. Здесь есть WithDrive код. Код нужно обязательно ввести и повторить его в соседней вкладке для того, чтобы осуществлять операции вывода на самом сайте. То есть код нужен для того, чтобы изменить какие-то персональные данные на сайте в дальнейшем, либо для того, чтобы заказать выплату с данного сайта. Код. Введите какие-нибудь 4-6, любые цифры, которые знаете только вы, и запишите, не забудьте их на листочек. Дальше идем. Ниже заполняется паспорт, то есть по нему вы будете входить в кабинет. И прошу обратить внимание, что здесь есть ограничения по цифрам. Давайте посмотрим. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 символов. То есть а, здесь можно ввести только 12 символов, не больше. Это могут быть и буквы, и цифры. Да? Заполняете ваш паспорт и повторяете в соседнем а, окне также ваш паспорт. Дальше идет платежная информация, то есть если у вас уже есть на данный момент зарегистрированный а, счет в системе PAYSA или PayPal, вы заполняете ваш e-mail, а, на который он зарегистрирован. Если еще нету счета, но он обязательно нужен здесь для заполнения, тогда просто указывайте ваш действующий email адрес, который вы указывали в контактной информации. Дальше нажимаете на галочку, что вы согласны с правилами. Правила можете ознакомиться по ссылочке, перейдя. И здесь вы должны подтвердить, что вы не робот. Соответственно, нажимаете галочку. Здесь, а, значит, в этом же окне «Капча». Вы вбиваете циферки и нажимаете клавишу «Процент». На ваш а, почтовый ящик придет письмо с вашими регистрационными данными. И после этого вы сможете войти в свой аккаунт. После этого, значит, нас перебрасывает на рекламный сайт, то есть всегда при входе в кабинет нужно посмотреть рекламку. Рекламка недолгая, вот она идет там 10 секунд буквально, да, у вас появляется надпись, да, спасибо за просмотр сайта и нажмите вход в ваш бэк-офис, нажимаете back to dashboard и попадаете на а, уже непосредственно свою страницу дальше что нам потребуется изначально чтобы не было проблем а, с выплатами нужно заполнить свой профиль делается это обязательно а, вот здесь в да ваш логин написано и заполнить ваш профиль нужно нажать этот профиль и а, вас перебросит а, значит уже на страницу настроек здесь у вас все заполнено то есть имя фамилия а, и ваш email адрес здесь вы можете поставить картинку аватарочку для себя и а, также есть детальная информация, где нужно заполнить обязательно ваш адрес. Все заполняется на английском языке. Здесь может быть улица, дом, квартира, да, ваш город, где вы проживаете. Штат ⁇ это просто область, там республика, страна. Дальше идет пост-код. Это ваш значит код почтового ящика. Да, то есть ну, почтовый индекс, так скажем. И ваш телефон он здесь уже должен стоять. Дальше, после того, как вы заполнили данные, помните, мы при регистрации указывали а, 4-6 цифр, это код для подтверждения операции. Вот здесь его нужно ввести, код для подтверждения операции, и нажать клавишку, клавишу Update, то есть обновить, да? Все, после этого наш профиль заполнен, и мы можем перейти на вкладку «Мой аккаунт». Итак, то есть на этом сайте можно как и зарабатывать, так и рекламировать свои собственные проекты. Мы а, как бы не будем заниматься рекламой, мы будем здесь зарабатывать. То есть, чтобы начать зарабатывать, чтобы ссылочки а, приходили платные, нужно сначала подтвердить квалификацию. Квалификация подтверждается ежедневно, нужно просто посмотреть 10 рекламных сайтов. Здесь вот есть а, значит, надпись, есть число, да, сегодняшнее число 12 февраля. И здесь написано все красным, то есть я сегодня еще не подтверждал квалификацию, я специально снимаю видео, чтобы показать, как это делать. Вы нажимаете раз в 24 часа, то есть, допустим, сегодня посмотрели 10 сайтов, можете дальше смотреть платные рекламы. Завтра, то есть опять заходите на сайт, посмотрели 10 бесплатных рекламных сайтов, потом можете смотреть платные. Итак, чтобы подтвердить квалификацию, нужно нажать клавишу Start Surfing. Нажимаете вкладочку клавишу Start Surfing, и вас уже перебрасывает а, на сайты, которые нужно посмотреть. Не нужно смотреть их там 20 или 50 штук, за них, а, в принципе, деньги не начисляются, это только нужно для подтверждения а, квалификации. Эти сайты значит, предлагают рекламодателям, они за них платят деньги проекту, а мы просто подтверждаем квалификацию и смотрим эти сайты. Здесь идет также таймер, можете наблюдать и после того, как таймер заканчивается выглядит капча, который нужно вести обязательно правильно. Здесь мы напишем 2724 и нажмем вкладку «Кредит клик». То есть, засчитать нам кредит. Я позже объясню, что такое кредиты. Дело в том, что а, здесь мы зарабатываем не деньги, но нам все равно на а, аккаунт зачисляет еще кредиты, на которые мы сами можем подать рекламу. Итак, после того, как мы а, посмотрели вкладку, нам написали «Спасибо», да, и мы переходим к следующему сайту, нажимаем «Next сайт». И таких э, нужно посмотреть 10 сайтов. Здесь ниже написано, you have clicked 0 стоит as this session. То есть, вы кликнули столько-то за эту сессию. То есть, когда здесь будет 10, тогда нужно прекратить. То есть, в прошлый раз да, я посмотрел сайт, а, ввел капчу, и здесь появилась цифра 1. Вот. То есть, я сейчас не буду снимать и показывать, что я постоянно это кликаю. Я сейчас нажму на паузу, и когда здесь будет 10, то есть, я посмотрю 10 сайтов, я вернусь уже для дальнейшего объяснения действия на этом сайте. Итак, то есть, когда дальше идет, мы посмотрели 10 ссылок вот этих вот бесплатных, мы можем нажать уже вкладку «Back to account», то есть вернуться к нашему кабинету. Нас перебрасывает в свой личный кабинет, и здесь можно заметить, что мы имеем 24 кредита на своем балансе, которые можно потратить на рекламу. То есть я позже объясню, зачем нужны кредиты здесь, а мы двигаемся дальше. То есть, после того, как вы подтвердили ежедневную квалификацию, посмотрели в StarTurfer 10 бесплатных рекламных ссылок, у вас в течение дня начнут появляться платные ссылочки вот здесь вот, чуть ниже вот этой записи, на которые, за которые вы уже будете получать деньги. То есть, чтобы посмотреть, также просто клаймайте на этот сайт, и у вас открывается, они бывают по одному и по два цента. Ну, вот, к примеру, открылся рекламный сайт, KlingScience, да, тоже очень-таки Старенький проект Посвященный тоже по типу такого заработка Где можно также, в принципе, зарабатывать Один из самых древних Вот здесь, вот вам по показывается Это сайт Neobooks Я еще, когда начинал только интересоваться заработком в интернете Это было, наверное, лет 14 Уже Neobooks в интернете существовал И до сих пор работает Так, и также вводите капчу, значит, здесь Нажимаете кредит, клик И а, смотрите если вам написали спасибо, то есть ваш клик, за, ваш клик засчитан Перейдя в свой аккаунт, вам за него начислятся деньги. Если же вы не успели посмотреть, возможно, кто-то раньше посмотрел а, уже все эти сайты, чем вы, потому что рекламодатели, когда дают рекламу, они дают, они дают рекламу и платят за определенное количество просмотров. То есть, вот, допустим, я пришел на проект, заплатил за, там, 10 тысяч просмотров нового сайта. То есть, первые люди, которые посмотрели его, первые 10 тысяч, они за это получили деньги. Если же вы не успели, вам напишут, что вы не успели, и ваш клик не засчитан. И то же самое, к примеру, да, вот вторая есть опять клами И опять, значит, здесь 30-секундный сайт, где нужно также посмотреть его и ввести в конце капчу. Итак, сейчас подождем, когда закончится. То есть это вот первый вид а, заработка на этом сайте, когда вы можете сами, смотря сайты, в течение дня они приходят, а, можно зарабатывать здесь а, несколько центов в день, да, 10-20 приблизительно центов в день, если заходить периодически на сайт и смотреть, что в месяц получается, ну, в районе 5-6, так скажем, долларов. Это немного, но сейчас я объясню, как сделать больше. Причем больше в десятки и сотни раз. Поэтому видео не переключайте, мы сейчас перейдем к интересным вещам. Так, и нажимаем здесь тоже «Back to account». Так, и опять переходим в свой бэк-офис. Самый смак данного проекта составляет реферальная программа. Дело в том, что такой реферальной программы нет ни на одном проекте, допустим который существует у нас в СНГ таких цен нету ни в одном проекте который существует в России именно поэтому я выбрал проект Трафик Manson он работает то есть он новый, он работает только с ноября с октября или ноября не помню точно прошлого года но все это время он платит платит огромные суммы и платит моментально то есть о том как работает вывод вы набираете минималку минималка здесь составляет 2 доллара и нажимаете вкладочку выплата и заказываете уже на здесь нажму, стоп и заказываете выплату на ту платежную систему, которую вы в дальнейшем зарегистрируете, то есть либо Payza, -а, либо Paypal. То есть минимальная сумма 2 доллара первый раз, да, а второй раз, чтобы а, значит, произвести выплату, минимальная сумма будет 3 доллара и так с каждой выплаты минимальная сумма будет увеличиваться шагом на 1 доллар. То есть Дойдя до 10 долларов, у вас остается минимальная сумма 10 долларов. В дальнейшем можно заказать выплату уже по 10 долларов, дальше ничего увеличиваться не будет. Выплаты можно заказывать хоть сто раз на дню, если у вас, соответственно, заработок начинается хороший. И сейчас поговорим, как увеличить заработок. Смотрите, в среднем здесь, да, в день одному человеку, ну, нетрудно заработать 10 вот этих самых центов. То есть посмотреть 10 рекламных сайтов за которые начисляются кредиты и посмотреть уже в течение дня которые появляются по одному по два цента то есть выходит приблизительно 10 центов человека так вот самое интересное что здесь есть это реферальная программа вот здесь вы можете найти вашу реферальную ссылку, скопировать ее и отправить своим друзьям. Я еще раз говорю, что здесь никаких вложений не требуется, поэтому пригласить сюда своих друзей, да, просто заработать. А, объяснить им, можете даже просто скачать мое видео, разместить где-то у себя вконтакте или на том же канале ютубе, да, чтобы человек понял, а, как здесь зарабатывать. И я думаю, что человек подключится к вам и вы будете зарабатывать с него 100%. Представляете, не 10, не 5, не 20, не 30, 100%. То есть все, что человек заработал, это остается понятно у него, У него, но и сервис вам начисляет за то, что вы пригласили человека, за то, что вы поработали с ним 100%. То есть, к примеру, я вот сейчас заработал до да, 15 центов, значит я своему спонсору принес 15 центов. Теперь смотрите, что получается у вас. Вы пригласили 10 человек, буквально, допустим, да, 10 человек. Каждый из них заходит ежедневно, выполняет квалификацию, смотрит эти рекламные сайты и зарабатывает по 10 центов. Для вас с каждого по 10 центов это уже ровно 1 доллар в день. 1 доллар в день это 30 долларов в месяц. 30 долларов в месяц это 2000 рублей, то есть или а, в грибнах, там уже кто Украине, сами да, переведете, я не знаю, как грибна перевести. То есть 2000 рублей за что? За то, что ваши рефералы накликали, за то, что вы ежедневно просто подтверждаете квалификацию, да, смотрите вот эти 10 рекламных ссылок. То есть еще один момент, чтобы получать доход от рефералов, вы также должны обязательно подтверждать квалификацию и смотреть вот эти вот 10 бесплатных а, рекламных ссылок. То есть вы представляете, да, если у вас 10 рефералов, ваш заработок в месяц составляет 30 долларов. Это довольно-таки хороший заработок для проекта без вложений. Сейчас те, кто попал на это видео и только ищут какие-то проекты, для, ну, то есть, где можно зарабатывать без вложений, вы наткнетесь еще на множество подобных. Но я вам серьезно говорю, что в этом проекте самая большая цена за клик и самые большие доходы. Есть а, много а, известный, то есть немало известный проект в русском пространстве, который называется SalesPrint. Так там цена за клик за просмотр сайта составляет от 2 до 4 копеек. То есть вы понимаете, там 2-4 копейки за просмотр, и реферальная программа там от 10%, то есть очень маленькая. Да? Здесь соотношение сто процентов реферальная программа и а, цена за клик от 1 до 2 центов. Проект, где не требует вложений, на самом деле очень просто привлекать рефералов. Я знаю, что на канале у меня есть люди, у которых уже есть своя команда и по 100, и по 200, и по 300 человек, которые начинали еще с первого выпуска зарабатывать на фри биткоине. Так вот посчитайте даже сами, если 100 человек зарегистрируется по вашей реферальной ссылке, если все 100 человек будут активны и будут смотреть а, то есть работать на этом проекте, то есть вы в день будете зарабатывать по 10 долларов, что в месяц у вас будет составлять 300 долларов. 300 долларов в рублях это 20 тысяч рублей. Я думаю это неплохой заработок и здесь можно сделать неплохой источник дохода, который нам в дальнейшем пригодится уже для инвестиций. Я бы попросил вас отнестись к этому проекту серьезным на самом деле, потому что здесь можно заработать хорошие деньги. Проект работает, он набирает популярность изо дня в день. То есть те, кто любит смотреть на качество проекта, могу порекомендовать вам зайти в сервис Алекса и посмотреть просто рейтинги, как рвет этот проект рейтинги на этом сервисе, то есть ну, на сервисе Алекса. Я знаю людей, которые здесь зарабатывают по 500 долларов в день. Здесь есть люди, которые э, за неделю выходят на доход 20, 30, 40 долларов в день. И на этом я закончу. Я желаю всем добиться на этом проекте результатов.